Привет, как думаете, с чего стоит начинать разработку игр? Конечно же, с EVRA движка. Я не сильно в этом разбираюсь, но я скажу пару вещей. Первое. Для простых 3D игр подойдет Construct 3 или же Unity. Unity более функциональный. В то время Construct 3 проще в освоении. Второе. Для простых 3D игр также подойдет Unity. Но для серьезных 3D проектов подойдет Unreal Engine. На моем примере я скажу, что сразу выбрал Unity, так как мне по душе делать 2D игры. Но иногда я могу поэкспериментировать с 3D. Также на Unity очень много гайдов, как русскоязычных, так и англоязычных. Но решать вам, какой движок убирать. После выбора движка, стоит задуматься над графикой. Лично я советую два сайта, ичайо и Kenny. Ичайо это сайт на котором разработчики игр публикуют свои игры, но помимо игр там можно найти 2D и 3D графику, музыку, звуки и много чего еще. Также на нем проводится очень много геймджемов. Геймджем это сбор разработчиков игр с целью разработки одной или несколько игр за заграничный промежуток времени. Эти так называемые геймджемы можно проводить бесплатно. Caney это сайт, на котором публиковано очень много графики как 2D, так и 3D. Но, если же вы захотите нарисовать свою графику, то советую вам Pixelart. Следуя из названия, можно понять, что графика состоит из пикселей. А Sipride, это редактор для пиксельной графики. В описании я оставлю ссылку на видео, как скачать эту программу немного затронуть тему программирования. В описании я оставил ссылку на англоязычные и русскоязычные каналы, перейдя на которые вы увидите много гайдов, посвященных движку Unity. Но это не решит всю проблему, несмотря на то, что есть очень много гайдов, вам все равно придется изучать C-Sharp, так как именно на этом языке вы будете обходить в Unity. Теперь вы знаете, где можно брать графику, музыку и звуки, где можно посмотреть много качественных информативных роликов по Unity. Пожалуйста, перейди на этот дискорд сервер, так как на нем обитает туча художник. А теперь пока и удачи.